Здравствуйте, дорогие друзья! Еще совсем недавно можно было в ответ на рекомендацию обратиться к психологу услышать такую фразу ⁇ Я не псих ⁇ или ⁇ Я сам себе психолог ⁇ Но ситуация в обществе меняется, и сейчас уже принимается как факт а, необходимость или возможность обратиться, обратиться за помощью к профессионалу, к психологу или к психотерапевту. А, психология пронизывает практически все сферы нашей жизни, и человек, обладающий а, возможностями, имеющий информацию о психологии, какую то уровень а, грамотности, может обходить острые углы в своей жизни, в своих ситуациях сложных. И а, поэтому сегодня мы а, говорим о психологии и говорим с а, нашим гостем. Это Александр Анатольевич Воробьевский, врач-психиатр, врач-нарколог, в том числе и детский психиатр, врач-психотерапевт. И сегодня а, мы говорим с Александром Анатольевичем о магическом мышлении. Ну, еще раз здравствуйте, Александр Анатольевич. Что же это за зверь такое? Расскажите, пожалуйста, очень часто сейчас используется в соцсетях, в разговорах вот этот термин «магическое мышление». Магическое мышление – это убеждение человека, что он способен своей умственной деятельностью или какими-то физическими действиями, ритуальными как-то влиять на силы природы на других людей есть такой термин анимизм это как раз таки способность наделять неодушевленно одушевленным а вот насколько неодушевленное одушевленное или нет это вопрос и по сути это начало всего потому что и все мировые религии, и все те ритуалы, я обычно как говорю, что людей в мусорных мешках не хоронят. То есть это тоже составляющая очень важного ритуала, как и свадьбы. То есть ритуалы нас сопровождают повсюду. Поэтому... Относиться к магическому мышлению однозначно плохо в свете современных представлений – это очень наивно. Когда мы говорим о ритуалах, сопровождающих нашу жизнь с момента нашего появления на свет, культурологических, да, больше, это, но ну, принимаемое всеми а, в обществе, правильно, И мы говорим о ритуалах именно глубоких, архетипических, да, вот, культурологических, но… Когда мы сегодня говорим о магическом мышлении, мы скорее подразумеваем появление какой-то такой части, на которую человек опирается, как на костыль, чтобы, чтобы что? Вот, вот эти карты желания. Так мы все так или иначе опираемся вот на эти костыли. Представляете, все вот взять самого обыкновенного человека. Я, кстати, хотел с анекдота начать исторического. Однажды два физика договорились, кто-то из них к одному пришел в гости, гениальных, причем физиков, выдающихся. Один из них был точный Ниль Бор или Альберт Эйнштейн. Кто-то из этих вот крупнейших фигур. И когда один пришел к другому, увидел над входной дверью подкову. И он спросил, «Ужели вы суеверны?» Тот сказал, да нет, просто, вы знаете, это работает даже, когда не веришь. Вот это немножко о том, насколько вплетено в нашу повседневность то, что называется магическими ритуалами. Это банальные там постучать по дереву, вот, совершить еще что-то. Потом, ну, знаете, не очень... Покупается квартиры, где кто-то умер трагической смертью. То есть и все это не просто так. Все это имеет э, свои основания. Вы очень хорошо сейчас сказали, культурологически, да, традиционально, антропологически. Потому что у нас у всех, я еще раз говорю, за плечами целая история. История поколенческая. Есть такое понятие коллективное, бессознательное. Все это очень тесно увязано, и пренебрегать этим как бы ни в коем случае нельзя. Поэтому вот в Гарварде в 2016 году даже был проведен очень интересный эксперимент. Отобрали две группы студентов перед непосредственно каким-то экзаменом. Не суть отобрали И одни сдавали его без предварительного ритуала, а другим предложили там что-то на воду дуть или еще что-то. Вот та группа, которая совершала ритуал, они сдали успешнее. Вот как к этому относиться? Вот так и относиться. Потому что для чего ритуал? Начнем с этого. Для чего вот эти вот магические эквиваленты? Несмотря на то, что наука проделала достаточно большой рывок вперед, и я очень трепетно отношусь к науке. Но, тем не менее, у людей по-прежнему есть определенные пределы в познании, и у меня нет никаких сомнений, что они будут оставаться. Есть такая область иррационального, о чем никто ничего не знает. Вот. И дело в том, что каждый из нас боится. Есть такое понятие экзистенциальное, страх существования. Каждый из нас боится неопределенности. А когда человек выполняет какие-то простейшие ритуалы, это помогает вот с этим вот страхом совладать. Как будто бы примириться немножечко с ним, да? Именно совладать. Именно совладать, да. Здесь даже вот... Феномен совладания больше. Это тесно увязано с тем, что по-прежнему существует то, что мы не знаем, и рационально Это есть. Это непонятно. Это неизвестно. Как происходит то, как случается это. Да? И вот слава Богу, что есть такой феномен ритуала. Вот. Это такое, ну, скажем... Некое самоуспокоение. Никто это рационально не делает. Если это делается, ну так скажем, рационально, то это уже вопрос кличности. Насколько она здорова. Потому что люди, которые действительно в полной убежденности, что они могут каким-то образом изменить какое-то влияние явление путем ну, преувеличивают степень угу. своих возможностей, скажем так, то это уже вопрос к психическому здоровью. Ну, пример какой-то можете привести, когда это ну, не норма, например, какое-то проявление? Очень интересно. Все это поднимается... И расцветает бурным цветом, когда именно человечество или страна проходит какой-то определенный кризис. Когда не знаешь, чего ждать. Вот у нас это в стране было вот как раз таки в начале 90-х. И эзотеризм, магия, все это начинает как бы... Это другая крайность. И очень много людей, которые на этом зарабатывают, пользуясь скажем так, наивностью, легковерием людей. По-моему, здесь какой яркий пример? Ну, вот секстанство, все прочее, да? Магические услуги самые разные, там, шкурку потереть или еще что-то. Последние 200 лет человечество пренебрегало тем, что называется наше чувство переживания причем очень сильные и э, в связи с этим вот что у нас сейчас в стране происходит у нас сейчас э, очень многих людей открываются глаза на свои чувственные миры до сих пор э, среднестатистический обыватель в россии он не уделяет внимания своему эмоциональному миру и у нас был выдающийся исследователь Сказок Владимир Проб. И он говорил, сказка теряет свое волшебство, когда она перестает или становится правдоподобной. Вот здесь приблизительно об этом же. То есть э, вот эти парадоксальные и иррациональные э, э, феномены, которые очень тесно связаны с нашим бессознательным, это работает. Ну, я это делаю достаточно часто, каждый день. Вы имеете в виду, используете сказкотерапию в работе с... И сказкотерапию, и какие-то парадоксальные подходы, и ресурс бессознательного человека. Поэтому сейчас, слава богу, уже достаточно и психологическая наука, и психотерапевтическая наука, она может объяснить многие феномены. Но далеко не все. Я не просто так рассказал этот анекдот. Альберту Эйнштейну еще принадлежит одна фраза, что перед смертью все начинают верить. И я на самом деле очень четко отделяю веру как таковую, и, которая, наверное, в большей степени, как не парадоксально, связана с влиянием магического мышления. Да, от религии. Хотя и религия выросла оттуда же. И до сих пор в той же э э э религии присутствуют какие-то магические Элементы, да. ритуалы. Угу. Да, до сих пор. До сих пор. Вот как бы вот так. Угу. Ну, вот, смотрите, когда вы сейчас говорили про детей, ну, говорили о том, что примерно до трех лет ребенок в этом магическом мышлении ну, существует, он растет, да? И мы, собственно говоря, еще подкрепляем его тем, что в это время мы читаем детям сказки волшебные сказки, да? метафорически знакомим его с тем, как устроен мир, как устроены отношения между людьми. И если я правильно понимаю, в какой-то момент. Это магическое мышление должно быть уже, ну, переходить в, в, в стадию ну, нормального восприятия мира, да, не, не, не только магического. Видимо, и когда, вот когда этот происходит перекос, что ли, когда вот в результате которого человек становится слишком подвержен магическому мышлению, и слишком много сил и, ну, скажем, слишком много упований на эту сторону жизни как-то Но... оставляет? Это то, что называется незрелым сознанием, инфантильностью восприятия. Вот оно откуда? Корни вот этого инфантилизма, инфантильного восприятия, они откуда? Почему одни люди, ну, как бы, выходят из этого нормального, нормально выходят из этого состояния, взрослеют нормально, да? Понимают, что магия – это магия, ритуал – это ритуал, а жизнь – это жизнь. А люди другие... разные. Угу. Люди э, растут в разных семьях. Э, семья – это система. В каждой системе есть набор своих стереотипов, предубеждений, убеждений. Э, есть системы не совсем здоровые, дисфункциональные отношения. да? Вот, если отвечать на ваш вопрос. Особенности личности там... Целый комплекс. Что такое взросление? По сути, это способность принимать свое одиночество и быть устойчивым. Опору, наша опора, она в основном формируется с подачи родителей. Наша идентичность в основном в раннем возрасте есть такое понятие self-объектные отношения. Маленький Человечек, он буквально запечатлевает то, что происходит вокруг него. Он даже не запоминает, а он как губка впитывает. И если в семье именно ситуация нездоровая, и послания идут нездоровые, ну, соответственно, представляете, какая у него будет идентичность. Соответственно, и с границами личности проблемы, и, соответственно, я, его, собственно, самость покорежена, да, вот он вырастает с таким дефицитом любви а если имеет место дефицит любви непосредственно, то э, априори этот человек может быть только в созависимых отношениях. Он, у него нет навыка, у него нет навыка заполнять свои пустоты взрослым адекватным образом. Вот, скорее всего, такие люди, они и сохраняют вот это вот легковерие, э, порою кто-то этим и живет, вот, потому что э, я фрагментарно, дефицитарно, э, вот такие дыры эмоциональные присутствуют, понимаете, и, ну, понятно, проще простого это примитивно глядеть на жизнь и заполнять. Вы говорите о, ну, так, так называемых недолюбленных детях, да, когда вот, Дефицит любви заполняется, а, ну, да. скажем, тем, что, ну, вот, в частности, магическим так мышлением дефицит, Дефицита, его нет. То есть это или холодное отношение, или враждебное, или это депривация, да, форма депривации, отчуждения, брошенности. Человек фактически развивается в отсутствии какого-либо эмоционального контакта. Угу. Я правильно понимаю, что если ребенок вырос в депривационной семье, да, угу. то он ну, обречен на то, что у него будут его тянуть будет либо в магическое мышление, либо еще куда-то, если он не будет заниматься саморазвитием? Мы начнем с того, что он не здоров. А как уже его судьба сложится, это немножко иной вопрос. Угу. Это немножко иной вопрос, потому что у кого-то горькая судьба, у кого-то это самые различные клинические формы и самый яркий пример – это шизофрения. Вот. Шизотипическая личность, которую я привел в пример, где есть вот такого рода обозначенный симптом магического мышления, она все-таки живет и более-менее социализирует. Вот такие проявления простые, ну, вот, каждодневно встречающиеся, как а, рисование карты желаний, а, вот, участие в различного рода ну, в марафонах. Да? Там марафон, марафон желаний тот же самый. Да? 50 желаний. Напиши, ну, и будет тебе понял. счастье. Вы знаете, я не очень люблю обобщать. Угу. И ту же э, карту желаний – это достаточно такая ну, неплохая игрово, игра, игровая техника. Не преувеличивать, не преуменьшать, ее значение не нужно. Как это все делается? Те же самые марафоны тоже. Марафон, марафон, урознь. Если это какой-то компетентный марафон – и если там люди грамотные, и, а что нет? Компетентных, грамотных специалистов надо поискать. Их надо поискать, и нужно немножечко уйти от, э, от такого легковерного отношения, что что-то получается быстро и сразу. Вот это вот вера в чудо как раз-таки. Вот чудеса есть. Они действительно есть. Ну для этого важно сделать усилия. Вы как раз сталкиваетесь иногда в своей практике, когда человек приходит к вам на прием и ждет, что вы ему эту самую таблеточку дадите волшебную или рукой пасы какие-то сделаете, и он уйдет оттуда с новым пониманием, с новым ощущением. Слава Богу, у меня сейчас таких все меньше и меньше. Не знаю. Наверное... От меня какие-то флюиды исходят, что определен... научился я фильтры определенные ставить, наверное. А бывает, заносит. А если мы говорим о, ну скажем так, иллюзии, которые имеют люди, не, не страдающие, скажем так, явно выраженными психическими заболеваниями, а ну, просто имеющие сложности с, с внутренними конфликтами какими-то, есть определенные проблемы. Они, они какие? Какие да, иллюзии тогда? Иллюзии – неотъемлемая часть Тоже. нашей жизни. Угу. И магическое мышление. Да, я говорю, меня точно так же смущают совершенно неверующие и очень рациональные люди. Точно так же, как и люди, которые здорово преувеличивают свои возможности, способности и все вот. Иллюзия важна, иллюзия, предвосхищение, предположение, там уже проективная составляющая идет. Вот. Одно дело, что это как предвосхищение, и как устремление, и как мечта, а вот разница здесь действия. Случилось действие или нет? И разница, как ты в этом участвовал. Если ты как-то... Ведь та же самая магия в чистом виде, я так скажу, волшебство, чудо, оно, возможно, при одном очень важном условии, при твоем ответственном участии приличном. Готов ты попробовать делать усилия или нет? Это, наверное, основная мотивация легковерного человека, чтобы сделали без его участия за него и, и еще так, как вот хочется. Вот, наверное, все на этом устроится. Здесь достаточно просто. Вот. А иллюзии, ну, все мы иногда в иллюзиях пребываем нормально. Это главное не зависать в этом. Как Фридерик перлс основатель Гештальта, делил, он говорил, что люди преимущественно функционируют в трех зонах. Зона фантазии, зона игры и зона непосредственного контакта. Вот. И игра – это прекрасно. И вот через игру рождается очень многое. И вот игра – это то самое волшебство и есть. Заигрываться не нужно. Потому что вот что происходит на психотерапии? да? На психотерапии э, преимущественно э, по большей части обыгрываются, возможно, пробуются. Вот. Но человеку важно взять на себя ответственность и попробовать это в контакте, непосредственно в среде. Угу. То есть вот. на практике использует то, что ну, он практиковал в группе. Да. А зона фантазии ⁇ это тоже колоссальная ресурсная зона. Вот все, что мы сейчас с вами здесь видим и наблюдаем, это все создано человеческой фантазией. Представляете? Камеры, компьютеры, чайники. И это все фантазии этого не было. Это все воплощение. Вот, то же самое, и здесь проходит и ключевое отличие. Да? Иллюзия это иллюзия, а фантазия это уже устремление, побуждение. Да, вот мне очень нравится опять-таки Перл за пример. Он очень нравится. Я часто о нем говорю: Вот вы хотите курочку приготовить? Вот наверняка задумывайтесь, что сегодня будет ваша семья кушать дома. И у вас в голове это есть, фантазия есть. Вам надо зайти в магазин, купить ее, что-то с ней сделать, и вот будет курочка. А? Вот вам простейший путь. А ведь вы можете проходить просто с этой фантазией, и семья останется без ужина. Вот и все. А если мы говорим о каких-то там кардинальных, крайних формах магического мышления, то это вот, оставаясь в зоне фантазии, считать, что я могу на что-то влиять. Это уже психические проблемы, ну, психотические уровень. Ага, расшифруйте вот это. Вот я могу на что-то влиять. Это что Ну, это суть магического мышления. Угу. Это же суть, что я убежден в том, что я могу вот сейчас подвинуть вот эту вот, вот, угу. камеру или этот прибор, там, вот сидя вот здесь, ты да не могу я. Убеждение в своих сверхспособностях Ну да, да, да, да. Об этом, да, идет да, речь. Да. Об этом и речь идет. Пример из жизни. Молодой человек угу. очень сильно расстраивается из-за того, что хочет жить на Бали, угу. иметь там свою дачу, но у него нет на это средств. Он себе такую иллюзию сформировал, что ему как бы... Все должны, и он хочет туда попасть. И почему мне меня это в жизни не происходит? Вот такая конкретная прям вот иллюзия жизни. Инфантильный молодой человек. То есть вопрос, а что ты для этого готов сделать? Угу. Как раз компонент действий здесь отсутствует, да? Только ну, конечно. придуманная картинка. Конечно, конечно. Здесь даже компонент игры отсутствует. Он даже не хочет что-то попробовать и как-то обучиться, чтобы чего-то достичь. А все, все, каждый знает, что то хочет, каждый знает, что то хочет, у нас у каждого есть какие-то желания. Я вот тоже хочу сейчас ездить и жить полгода там, ну не на Бали, в Черногории у меня нет такой возможности. Я могу туда поехать там раз в год, но жить я там не могу. То есть вот умение соотносить желания и возможности – это и есть признак, по сути, здоровья Здоровье, так, психического. Да? Ну, а сегодня мы с вами коснулись даже вот этих глубоких вот моментов. И все это есть, и я, например, к шаманизму, к настоящему, к действительному, к действенному отношусь очень большим трепетом. Как и к явлению дурного глаза? По какой причине? По той причине, что, допустим, если мы возьмем Средний Восток, ну, например, Марокко, там есть... Две практики дурного глаза. Одна мужская, основанная на Коране, другая более женская, основанная на соперничестве, на зависти, на ревности, на каких-то очень мощных эмоциональных переживаниях. И сам феномен явление, сам феномен, ну, как раз-таки предполагает к тому, что очень многие люди этому подвержены. Понимаете, как интересно? Mm -hmm. и это давно описано, что тот человек, который больше всего боится, он, скорее всего, и уязвим. Ну, это уже отдельная история. Вот, а можно немножечко я вас вот на этом месте зацеплю по поводу mm -hmm. того, что наши страхи, мы притягиваем сло, сло, сложные ситуации нашими страхами. Так ведь? Mm -hmm. Не совсем так. Ну вот, а, это как-то звучит вот именно так, что если я буду бояться, то я обязательно вот этот вот суть этого страха обязательно к себе или ситуацию обязательно в свою жизнь притяну. Вот я это феномен как работает. Я вот... Ну, вот так он и работает. <praworar> <с Shame> Поэтому он феномен Вот да? так он так он и работает. Я просто боюсь, у меня времени хватит сейчас ответить на этот вопрос. Но суть проста, что боятся все, допускают не все. Допускают не все. Допускают. Да. Это что подразумевается? Ну вот я боюсь заболеть. Если я хожу чересчур, полагаясь на какие-то магические чары или на магический амулет, а не то, что я в этой ситуации могу сделать... Ну, Не предпринимаю то, никакие зависят. меры, от меня зависящие. Да, да. Угу. То, скорее всего, я в большей степени узел. Это Такая парадоксальная штука. Угу. Это больше касаемо парадоксов нашего восприятия. А если я допускаю, да, я могу заболеть. Ну, конечно, я живой человек, я. Значит, я спрашиваю, а что зависит от меня, и что мне требуется сделать, чтобы я оставался здоров. И я это дело делаю, но я все равно при этом говорю, что шансы, что я заболею, они есть. И так или иначе я остерегаюсь. А вот если мы, опять-таки, коснемся дурного глаза, то там-то это просто есть как феномен. Культуральный. И есть глубокая традиционально убежденность, что это работает. И это работает, понимаете? Угу. Вот в чем вся суть. Хотя работает это не по причине того, что действительно, а работает именно в связи с тем, что человек вовлечен в целую систему этих иррациональных убеждений. Вот так работает иррациональное убеждение. И это везде. Угу. Вот в этом и магия. Никуда от этого магического мышления не денешься. Никуда. Это как бы две и организации жизни. Одна из них религия. Вернее, три. Есть наука, магическое мышление и религия. Да? Это все есть. Избрасывать со счетов это ни в коем случае нельзя. Особенно, вот как вы еще раз верно подметили, культурологически, традиционально, потому что ну, наши миры, в которых мы все живем, они очень серьезно отличаются. У нас здесь в Казани один мир, в Марокко другой мир, в Папуановой, Гвинеи третий мир. И как бы, важно быть очень внимательным, как все это увязано еще э, с чувственной составляющей. Работают сильные чувства, я вам так скажу. Стыд, зависть, гнев, вот, вина, они действительно работают. Страх, наверное. Да, это причем даже... это ну, вот, феномен самопредсказания. Mm -hmm. Это сильные вещи. И, скажем, та же какая-то мудрая женщина в Марокко, она прекрасно все эти тонкости знает. И она плетет свою сеть. И в этом смысле работает. Mm -hmm. Но это, я уже говорю, это уже отдельно. Mm -hmm. история. Mm -hmm. Ну, возвращаясь немножечко uh -huh. в тему нашего разговора, вы сказали замечательную фразу про, про честность с самим собой, что там, где начинается честность с самим собой, заканчивается вот эта ненужная иллюзорность, начинается понимание, что надо что-то делать, наверное, да? Здесь немножко сложнее все, знаете... Ну, это вот просто очень страшная вот, сфера, э -э на самом деле. возьмем уязвимость, стыд, mm -hmm. да? Это одно из ну, базовых чувств, появляется оно в возрасте полутора лет, когда ребенок отделяется от матери, чувствует себя отдельно, он чувствует себя уязвимым. Вот. Поэтому, а если он, если они не отделились толком, если ему настолько или там были какие-то проблемы, связанные с тем, что он чрезмерно уязвим. Тогда он будет включать то, что называется защита отрицания. Это самая мощная защита от избытия. Она вся выстроенная на самообмане. Избегание. Угу. Вот какой честности можно здесь угу. Он не знает, как быть честным. Вы знаете, самая большая ошибка многих людей что многих, наверное, большинства и, наверное, вот в нашей части света до сих пор в том, что э, во многих действиях все ищут умысел. Ну, знаете, люди совершают ошибку. И люди, скажем так, нездоровы не по причине того, что он сделал все, чтобы быть нездоровым. Он не знает, как быть здоровым. Он вырос вот в этой системе. И вот это, наверное, подчас самый непростой момент в работе в психотерапии, чтобы человек попробовал осваивать здоровье понимаете, чтобы он отважился туда пойти. Есть люди, которым настолько страшно перестать контролировать, потому что для него это непосредственно угроза существованию. Для одного это легко отпустить, а для другого это смертельно. Я когда говорю самообман, я прежде всего касаюсь отношения человека с собой. Ну, нет, вот он выживал, представляете, он в своей э -э семье, в нездоровой системе отношений так выживал, он не знает, как жить иначе. А потом на это наслаивается необходимость социализироваться. А, -а, -а норма, мораль, социальное мироустройство, ну, не мне вам говорить, какие здесь игрищи. Угу. И где здесь правда. Да. Густав Юнг говорил о том, что самое неприятное в самопознании — это встреча с собой. Да. Правда. Не приняв свои изъяны, ты не сможешь увидеть в этом ресурс. Соответственно, ты будешь находиться вот в ловушке самообмана... И здесь уже возникает потребность как-то компенсироваться. Вот откуда рождается, кстати, mm -hmm. гиперопека. Потому что та же гиперопекающая мама прежде всего решает свои проблемы. Конечно. Она не решает. Это не участие. Это нездоровая забота в жизни. Это именно опека, и это решение прежде всего своих проблем. Здесь уже ну, можем сейчас прийти к тому, что называется исходить прежде всего из собственных своих предпочтений. Понятие ну, честные выгоды, они есть у каждого, это совершенно естественно нормально. А когда вот это все искажено, это уже не совсем нормально. Но если в какой-то момент человек понимает, что не все в порядке в датском королевстве, есть потребность признавать или начать осознавать какие-то сложности в своей жизни, да, то... Вы знаете, есть другой феномен. Угу. Все существо человеческое стремится к полноте и цельности. Это априори. И ведь что происходит, каким образом оказывается человек на приеме, предлагая поработать с его симптомом? он или чувствует, ему становится, или его семье, скажем так, становится очень тяжело жить вот так, как они живут в связи с давлением извне, или внутри семьи для этого человека становится ситуация вот с этим невыносимой, больно. Он приходит с болью. Вот так. И вот этот момент у нас называется «Дилемма изменений у психотерапевтов». Он э, с, <свы> и есть поворотный пунктик. Потому что э, хочется освободиться, а как-то жить по-другому не хочется. Я это называю рыбу съесть чешую продать. И вот это и есть основной поворотный пункт потому что для того, чтобы освободиться, важно пересмотреть отношение к себе, пересмотреть отношения с окружающими людьми. То есть, допустим, человек в дисфункциональной семье начинает жить, исходя из своих предпочтений. Ну, безусловно, семья будет его отторгать. А если у него нет определенного, а для вообще для человека самое страшное, когда его Такое? общество, да, определенная, даже часть общества, да, как-то. Если у него нет навыка быть устойчивым и как-то начинать что-то из себя представлять и устанавливать иные здоровые отношения, ну, зачем ему это? А вот когда становится больно, его перестают это устраивать тогда возникает мотивация. Из гомеостаза выходит, менять. да? Двигается. Это нездоровый гомеостаз. Есть ну, понятие менее... здорового гомеостаза, равновесие, а есть нездоровое болезненное состояние, неравновесие. Огромное количество людей в нем живут. Чем здесь манипулировать? Делай. Ну, делай. Трудно. Пробуй. Ну не пытайся. Ну не пытайся. Даже не пытайся, как этот Чарльз Буковский сказал. И даже не пытайся. Вот попробуйте встать. Вы встанете. А будете пытаться не Буду встанете, сидеть а на месте, продолжать. Вот и Буковский вот мне очень нравится. Даже не пытайся. Пробуй, пробуй. В Гештальте это называется прикасайся. Ну, да всем страшно. Ну, страшно всем. Ну как? Жить страшно, умирать страшно. На этом-то тревог то это основная движущая сила наша. И когда ты не преувеличиваешь, не преуменьшаешь, а в состоянии совладать и направлять в действие, ты становишься успешен. А когда ты избегаешь преувеличиваться, ее становится еще больше. Ну это в контексте mm -hmm. проживания тревоги. Как-то mm -hmm. так. И когда, ну, все-таки если человек решать перестать пытаться, а начать действовать, то у него а, э, происходит некий процесс, который можно назвать а, начавшейся самоактуализацией или нет? Да. Да. А, когда он действует. Иногда важно для того, чтобы человек на начал что-то делать, важно в собственном бессилии признаться. Вот. Тоже парадокс такой. И очень часто, вы знаете, я стараюсь, стараюсь, а ничего не получается. Вы знаете, я стараюсь, стараюсь. А, а что конкретно? Ничего не делаю. А что? Ну, и вот это тоже может продолжаться очень долго. Каждый из нас находится в определенной системе отношений а, с людьми, с обстоятельствами. И это чрезвычайно важная штука. И вот сейчас он пытается, пытается, а знаете, бывает так, умер родитель. Да, больно, пережил, и вдруг все стало получаться. Или старший брат женился, ушел из Ушелся. И раз, что... Ведь это как бы повседневные вещи, да, если так в совокупности посмотреть. Но это и есть знаковые порою вещи. Вот. А люди им не очень придают значения. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, а давайте еще немножечко про самоактуализацию поговорим. Потому что это такой важный компонент, mm -hmm. на который, в принципе, у нас еще есть немного времени, на который можно, ну, скажем так, рассчитывать. Mm -hmm. Ну, скажем, это буй какой-то, на который ты можешь ориентироваться в куда-то. Ну да, это действие, которое ты совершаешь для себя. Да, оно будет болезненное, оно будет неприятное, оно заставит тебя жить без какого-то болезненного элемента, который уже сформирован в твоей психике. Надо будет учат, учат, учиться заново каким-то да, вещам, познавать. Но ведь это необходимость, иначе ну ничего не произойдет, ты останешься там же, или я ошибаюсь? Да. И даже Такое, такое простейшее предложение я иногда делаю, я говорю, вот взгляните на себя лет через пять, э, если вы ничего не сделали, вот сейчас ничего не делаете, вот какой вы будете лет через пять? Это заставляет людей двигаться, потому что таким они не хотят быть, понимаете? У очень многих иллюзия как раз и заключается в непонимании того, что ты сам строишь свою жизнь. И да, есть сложности, да, есть определенная ситуация, с которым ты вырос, да, с которой, с которым ты пришел во взрослую жизнь. Но в любом случае. Это, наверное, я немножко иначе здесь подхожу, чтобы вот как-то все-таки более конкретизировать в плане действия, обретения себя, я бы в первую очередь говорил о принятии одиночества. Каждый из нас голенький приходит, каждый из нас голенький уходит. И Петь Мамонов говорил, в гробу карманов нет, и от того, насколько ты принимаешь одиночество, это парадоксально тоже, ровно настолько ты не одинок. а того, насколько ты принимаешь одиночество, ровно настолько э, ты обладаешь своим личным пространством. Потому что оно твое, уникальное. Другого такого нет. Только ты знаешь, как его украсить. Никто другой за тебя этого не знает. Только ты знаешь, как его наполнить. Только ты знаешь, кого туда пускать, кого не пускать. И когда ты даешь человеку понять, исходя из разрешения, из его права этим обладать, это совсем иное дело. Понимаете? Вы сейчас про право на жизнь, собственно говоря, это да? Это право, да. Это право, общечеловеческое право обладать своей жизнью. Это и есть одиночество. И одиночество это совсем не то же самое, что отчуждение. Это вот как раз-таки случается тогда, когда человек не принимает. Когда все ожидает, что кто-то другой придет и украсть. Нет, никто за вас, понимаете, этого не сделал? Никто. Никто. И Господу Богу каждый из нас нужен ровно настолько, насколько он может свое место заполнить. А так вы Богу не нужны. Как будто. Себе сейчас... не нужны. Такой образ пришел, что есть некая капсула ну просто вот образ, некая капсула, которая тебе выделена. и Эта капсула вся твоя. И ты не можешь ее заполнить, ты пытаешься сквозь нее пройти капсулы. ну, условно. Это образ просто. Пустота. Ну, пустота. Но она твоя. В любом она случае. твоя. Она лично. Да. Тво... Вот, вот а это, ты от нее это... отворачиваешься. Да, а ты ищешь и смотришь другие Где? пустоты mm -hmm. у других людей, а у них лучше. Нет. У них свое. У тебя свое. У тебя свой только твой уникальный мир и твоя карта мировосприятия. Твоя идентичность, какая бы она ни была, с изъянами, с твоя идентичность. Вот в этом, вот в этом все, понимаете? А если ты этого не принимаешь, ну, ты себя обесцениваешь. Ты себя обесцениваешь. Это все прекрасно написано в Писании. Вот ценность, да, что э, тело, сосуд души. Э, ну, это сильные очень вещи, но это уже вещь, наверное, боль больше такого душевно-духовного порядка. Э, вот. А э, огромное количество людей, пребывая в иллюзии, пробуют. Э, не предпринимая усилию по принятии вот своего э, драматизма своего жизни, видастов. решить за чей-то чужой счет. Ничего удивительного, что они терпят. Крах. Конечно. Конечно. И ведь в этом вся, в принципе, мудрость и цельность жизни. И, по сути, каждому из нас важно проделать определенный путь, чтобы вот жить так, и что после себя что-то оставить. Если у тебя, ну, не дал Бог тебе детей проявиться креативно в искусстве еще где-то, если Бог дал детей, у тебя семья, да, то есть у тебя внуки, паравнуки. и тогда умирать не страшно. Знаете, я сейчас со своей мамой общаюсь, ей вот 82 года будет, я часто общаюсь, как она воспринимает. Она говорит, мне не страшно, я счастлива. Понимаете? Как-то так. Она повернулась, получается, лицом к своей пустоте, приняла свою уникальность, у нее есть что оставлять. Это я просто пример самый угу, ближайший. Угу. Пример. Любой человек, проживший наполненную жизнь... И у нее же тоже были свои кризисы, и тяжелые заболевания, и все. Она преодолевала, делала, решала, все. В этом и суть. Вот так прожить. В другой беседе с Александром Анатольевичем была совершенно удивительная фраза, сказана о том, что в психотерапии существует всего два винтеля. Это я вас цитирую, да? Первый винтель <клев> – это показать человеку, что он врет сам себе. И второй винтель – это принять ответственность за насколько я понимаю, либо за продолжение врать себе, да если тебе так хочется, либо за взять на себя ответственность перестать врать и начать я изменять жизнь. Я подчеркну личную ответственность. Лично, да. Потому что немножко звучит так, что придется на себя брать еще какую-то личную. Только личную. Только то, что касается самого человека. Вот резюмируя все сказанное если я правильно поняла, мы говорим о том, что спасение от Иллюзии ⁇ это движение, не попытки, а именно движение, это действие, это путь к самосознанию, к самоактуализации. Что еще нужно знать? Ну, не боимся понятия, вообще не боимся понятия магическое мышление да, с точки зрения культурологических логических. Ритуаль... Нет, ритуальных ну, вещей. Важно к нему с осторожностью. Поня Понятно, но не боимся. То есть ну, нет такого, что ба, магическое мышление караул, спасайся, кто может, а? Часть его а оправданно присутствует. Часть жизни повседневной. Угу. Часть нашей повседневной жизни. Что еще, Какие... С головой туда уходить не следует. Вот. Мера во всем, да? Ну, конечно. Конечно. Конечно. Спасибо большое за. Замечательный разговор, очень полезный и с конкретными выводами, которые для меня тоже некоторые выводы на вы были. Благодарю вас. Спасибо вам.